Приветствую вас, уважаемые представители знака зодиака Стрелец. Сейчас мы будем с вами смотреть, что будет происходить в вашей жизни в период движения Венеры по знаку зодиака Овен. Она ознаменует начало астрологического года и принесет очень большую активность. Для вас Овен является символическим домом управления, развлечений. Дел, связанные с детьми и с любимыми. Ну и основные дома, которые будут задействованы, это второй дом денег, ваших финансов, третий дом коротких поездок, контактов, четвертый дом семьи, Шестой дом здоровья работы и седьмой партнерство. Чем же будет интересно еще эта Венера? Эта Венера будет очень активно, очень целеустремленно, направлена на достижение быстрых результатов, желание завоевать все и сразу. Будет очень много контактов, общения, передвижений. В вашу жизнь придет много людей, с которыми вы сможете... Ну, построить что-то на будущее, создать что-то очень благоприятное для вас. Очень важно в этот период не делать никаких импульсивных трат и импульсивных покупок. Здоровье обычно идет на поправку в этот период. Что же касается финансов, ну давайте посмотрим. Ваши финансы в начале периода, до конца марта, обещают быть достаточно стабильными. Все так, как вы себе планировали, все так и продвигается. Здесь идет очень хорошая поддержка. Со стороны, смотрим, Плутон все еще образует хороший аспект. Солнышко к Марсу э, и к Венере, но он уже начинает расходиться. А это признак того, что нужно быть более бережливыми в ближайшем периоде. Также здесь у вас еще возможны по такому аспекту, как квадрат от Сатурна к Урану. Уран находится в вашем доме работы, здоровья. То есть здесь могут быть знаете, переживания за кого-то из близких, из своего ближайшего окружения, родственники. знаете Как будто бы какие-то... Ну, непредсказуемые события могут порой выбивать вас из колеи ну, я думаю, что вы с ними справитесь что еще интересного да, во-первых, практически весь период Венера будет находиться в соединении с солнышком в вашем пятом доме а это говорит о том, что очень много интересных и приятных событий будет ожидать вас в любовной сфере 28 марта состоится полнолуние в весах, весы для вас являются одиннадцатым домом, домом дружбы, каких-то приятных событий, общения, и ну, я думаю, что для вас это, это полнолуние должно пройти без каких-либо потрясений. Вот, видим, тут оппозиция очень такая строгая образуется. Ну, может быть, кто-то захочет просто как-то встретиться с друзьями и приятно провести время. Теперь, 29 30 Меркурий будет соединяться с, с Нептуном. Это период, который может быть некоторым, знаете, самообманом. Может быть, какие-то у вас будут планы слишком грандиозные, и вам будет казаться, что у вас все получится, но осуществить эти планы будет не так-то просто, не так-то легко. Учитывая, что Марс, который аспектирует, данное соединение находится в зоне партнерства то возможно вам придется поднапрять своего партнера для того чтобы ну, сделать что то задуманное а это задуманное может касаться конкретно стен вашего дома семьи того места где вы проживаете вплоть до того что там может быть ремонт какие то перестановки в общем то что то на бытовом уровне еще хотела бы сказать что какие либо глобальные начинания лучше планировать на период после четвертого Апреля, когда Меркурий переместится в ваш пятый дом, дом развлечений, хобби и любовных отношений. Когда вы будете более активны, когда вы будете четко понимать, ну, на каком свете вы стоите, что происходит в вашей жизни. И вот ясность понимания того, что нужно будет делать, она будет очень, очень четкой. Самое главное это контролировать свои эмоции в этот период. Теперь обратите внимание также на время, на период с 12 апреля, когда произойдет полнолуние, полнолуние произойдет в Овне. Это период, когда уже заканчиваются какие-то планы, что-то вы уже заканчиваете. И это связано с ситуацией в доме, в семье. И можете начинать старт нового проекта, стартовать с какими-то новыми делами, касающимися дома в семье, уже с 12 числа, будь то ремонт, стройка или может быть какие-то крупные вложения? Ну а что касается других сфер жизни, сейчас немножечко более подробно мы посмотрим на Таро. Итак, как вас будет воспринимать ваше окружение по шестерке кубков? Как человека? от которого, ну, знаю, что ожидать, как человека приятного в общении, человека гармоничного, который настроен на сотрудничество. Давайте посмотрим, что вас ожидает в финансовой сфере. Финансы здесь колесо фортуны, здесь вас ожидают перемены. Ну, давайте посмотрим, какие и еще это возможны и траты. Ну, давайте посмотрим. Да, это что-то новое, новое начинание. Э, иногда это связано с новой работой или новым источником заработка давайте уточним ну здесь идет подарок по сюрприз подарок по тузу пентакли где что-то удачное до да, удачные начинания давайте посмотрим что ожидается с в работе в работе здесь идет аврал форс-мажорные ситуации кстати иногда это бывает еще и при увольнении и по семерке Пентакли, смотрите здесь есть Энергия ожидания, когда вдруг неожиданно окажется, что для того, чтобы получить то, что вы заработали, нужно будет подождать. Ожидание. Ожидание и, и переживание из-за этого. знаете, здесь еще раз идет указание на экономность в своих тратах. Что касается в целом вашей карьеры, здесь идет десятка кубков здесь в общем-то идет полное удовлетворение своей жизнью, тем делом которым вы занимаетесь, вы довольны что касается ситуации дома в семье здесь идет туз кубков, гармония взаимопонимания, любовь, счастье еще эта карта может указывать на зачатие что касается любви в любовных взаимоотношениях здесь идет справедливость то есть, здесь идет какие-то кармические ситуации связанные с какими-то, знаете, судьбоносными переменами. Ну давайте посмотрим. Здесь идет движение в сторону брака, в сторону какого-то юри юридического оформления отношений. Ну и вижу по восьмерке мечей, как будто бы вы запутались, вы не совсем понимаете, каким должен быть выход. но каким он должен быть? Здесь снова выпадает туз ту жезлов. То есть нужно двигаться вперед. Новые начинания, возможно, новые знакомства. Если вы будете знакомиться с кем-то, строить отношения, то не стоит этого бояться. Эти отношения вам могут привести по четверке жезлов к гармонии, к миру, к созданию семьи. Теперь, что же могут вам карта посоветовать? Главный совет – это мир. То есть, какой-то период в вашей жизни уже заканчивается. Вы заканчиваете одну страничку, закрываете и открываете следующую. То есть, идет благоприятное завершение ранее начатых дел и удачное продвижение их в будущем. И это все судьбоносно. Ну что ж, я надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Ставьте лайки и комментарии. И до встречи в следующих периодах.